Васап, мэн! С тобой я, Бомб Джизи пару всех реклам. У меня вышел альбом. Слушай, где хочешь. Ссылка в описании. Хей-хей-хей, hey, hey, hey, ебать! Сегодня расскажу тебе, как ты можешь заработать на самке. А сейчас сидишь удобно, и шо, ебать Погнали, приятного просмотра, хули. Васап еще раз. Сегодня я накинул варик, который я знаю. А если у тебя есть еще, напиши в комментарии. Ну что ж, начинаем, ебать. Первый вариант это делать оформление для ютуберов. То есть находишь любого ютубера, предлагаешь услугу и дальше по нарастающей. Второй вариант. Если ты без какой проблемы профессионал, То ты можешь делать сборки на заказ Ну типа худые скины свои рисовать И так далее Третий пиздатый, как я считаю, вариант Это быть ютубером по самку Но только если ты начал, то делай годноту Тебя заметят люди и ты стрельнешь Четвертый, наконец, последний вариант Ебать, это делать модификации продавать их серверам или же ютуберам на обзор Это в натуре лютый вариант Потому что это сейчас годно Ну а так хули у меня все Подписывайся, мы на канал, мне важна твоя поддержка Я хочу до нового года добить 200 подписчиков Надеюсь, поможет. Добра, ебать, удачи! Че, кого? Вот мы и поболтали с тобой, зажили, пыли. Как ты можешь заработать? На... С помощью сампа. Надеюсь, видосик был приятным. Подписывайся. Заходи еще.